Государственный телерадиокомпания "Литер Новости" в студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Президент встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и европейских дел Словакии Мирославом Лайчиком. На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Словакии. Глава государства приветствия Мирослава Лайчика, поздравил весь словацкий народ с избранием нового президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой. Словакия показала самый высокий пример демократических выборов. Желаем дальнейших успехов вашему президенту и стране, мы, готовы к всестороннему развитию и углублению двусторонних отношений, подчеркнул Сорун Байджинбеков. Глава государства отметил, что с первых дней становления независимости Кыргызстан участвовал чувствовал постоянную поддержку и помощь УБСЕ, особенно в развитии выборного процесса и свободы слова в стране. Остановился на деятельности Академии УБСЕ, назвав ее уникальным проектом, который далее должен углубляться и расширяться. Мы твердо привержены демократическому пути развития страны, укреплению парламентской демократии, проведению жесткой борьбы с коррупцией, защите прав и свобод человека, а также свободы слова. Решительно настроены в проведении демократических, честных, открытых парламентских выборов в 2020 году, подчеркнулся Урон Байджинбеков и выразил заинтересованность во взаимодействии с БДИПЧ организовать сотруд... соответствующую работу для успешного проведения предстоящих выборов в Джугурку Кинеш. Председатель БСЕ Мирослав Лайчик выразил удовлетворение, что его визит совпал с 20-летием начала деятельности полевой миссии БСЕ в Кыргызской республике. В в Кыргызстане, выбравший путь парламентской демократии, очень благоприятная обстановка. ОБСЕ – ваш партнер и друг, на которого вы можете положиться и который готов всегда делиться опытом, оказать необходимую помощь. Вы выбрали правильный путь. Самыми успешными странами являются те, кто выбрал путь парламентской демократии, отметил Ярослав Лайчик. Президент и представители ОБСЕ также обменялись мнениями по социально-экономическому сотрудничеству в рамках ОБСЕ и Евросоюза. Глава государства в заключении подчеркнул, что Кыргызская республика не намерена снижать темпов и уровень взаимодействия с ОБСЕ и готова к его дальнейшему укреплению. Сотрудничеству нашей страны с ОБСЕ исполняется 20 лет. За это время организация внесла значительный вклад в развитие многих сфер Кыргызстана. О достижениях и перспективах ОБСЕ в Кыргызстане в материале Бекмамата Санбек Оулу. Работа программного офиса ОБСЕ в Бишкеке сосредоточена на ряде вопросов безопасности. От транснациональных угроз, как торговля людьми и терроризм, до содействия правоохранительным органам и снижения рисков экономических и экологических проблем. Помимо этого, офис выступает в поддержку реализации пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах, судебной реформы, гендерного равноправия, справедливости и демократии в избирательной системе. Бишкек сотрудничает с ОБСЕ практически с самого обретения независимости. За это время стране была оказана значительная поддержка. Значительный вклад ОБСЕ в укрепление потенциала соответствующих государственных органов, представители которых при поддержке ОБСЕ участвуют в конференциях, семинарах, форумах, повышая свою квалификацию. В данном контексте хотел бы с удовлетворением отметить деятельность программного офиса в ОБСЕ, в Бишкеке в соответствии с новым мандатом Благодарим посла Пьера фон Акса за его активную работу и консультивный подход в совместной выработке проектной деятельности. Уверены, что программный офис продолжит способствовать дальнейшему укреплению потенциала Кыргызстана в вышеотмеченных сферах и усилению нашего взаимодействия с ОБСЕ. Одним из важных пунктов сотрудничества является помощь в сфере правоохранительных вопросов. Офис оказывает поддержку в реформировании органов внутренних дел страны, подчеркивая важность верховенства права, прав и свободы гражданина, гендерного равноправия и многонациональности в сфере правопорядка. Продвижение этих принципов проводится через оказание содействия в информационном, методологическом и техническом планах. Со стороны области в течение 20 лет, особенно для реформы правоохранительных, и иных государственных органов, делается очень много и делает. В Академии МВД создано шесть учебно-медицинских центров в свое время. В городе Оши, городе Бишкека построен современный центр СТРУ-2, который имеет оперативное реагирование. Создан современный кремниевский центр МВД. Создан такое уникальное подразделение, как управление оперативным анализом для МВД, для работы тяжелым видом преступления, как организованная преступность, Против действа преступности. Еще одним важным пунктом в сотрудничестве и общего развития страны является содействие ОБСЕ в проведении избирательной реформы. Для поддержки дальнейшего развития демократических процессов офис активно сотрудничает с Центральной избирательной комиссией. Проводятся тренинги для сотрудников по международным выборным стандартам и обеспечению свободного и справедливого избирательного процесса. Во времени взаимодействия ОБСЕ с Кыргызской Республикой конечно надо отметить как ключевой Этап с 2010 года. То есть после событий 2010 года стало уже однозначно понятно, что без кардинальной реформы избирательной системы страна не вступит на путь демократии, страна не добьется устойчивого, стабильного развития дальнейшего. Поэтому страна об этом заявила, она проявила волю, и ОБСЕ помог реализовать все реформы избирательной системы в соответствии со стандартами ОБСЕ. Визит действующего председателя ОБСЕ в Кыргызстан стал символичным тем, что в этом году исполняется 20 лет со дня установления миссии в Бишкеке. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчик отмечает, что на данный момент уже видны конкретные результаты сотрудничества в самых различных сферах. И это плодотворное сотрудничество имеет большую перспективу. «Мы ожидаем, конечно, продолжения нашего сотрудничества. Мы очень рады тому, что Правительство Кыргызской Республики воспринимает миссию ОБСЕ как своего партнера. И есть ряд проектов, над которыми мы будем работать и в будущем. И мы уверены, что это, это сотрудничество, от которого, так сказать, побеждают или которые помогают и одной и другой стороне. Среди перспективных направлений сотрудничества ОБСЕ и Кыргызстана стоит отметить проекты по цифровизации общества, защите окружающей среды, вопросам касательно утилизации опасных отходов, а также проектам по регионализации и сотрудничеству с региональными властями. Бишкек. В рамках официального визита действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчика, состоялась встреча с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран прошли в узком и расширенном составах, после чего состоялся брифинг и подписание совместного заявления. Продолжение темы в следующем репортаже. Кыргызстан и Словакия намерены подписать ряд проектных соглашений. Об этом на брифинге по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчиком сообщил глава МИД Кыргызстана чинга Дарбеков. Он также отметил, что на сегодня проводится проработка этих документов, в связи с чем выразил надежду на полное взаимопонимание. Только что мы завершили переговоры в двустороннем формате, обсудили весь комплекс наших двусторонних отношений, Наметили конкретные планы и шаги по укреплению наших двусторонних связей, наших двусторонних контактов по линии политико-дипломатического сотрудничества, по линии экономического взаимодействия. В этом году мы планируем провести дополнительно межмидские консультации для расширения нашей повестки дня двустороннего сотрудничества. В свою очередь глава ОБСЕ Мирослав Лайчик сообщил, что Словакия готова поделиться с Кыргызстаном опытом успешного реформирования во всех сферах государственного управления. Он также рассказал, что двусторонние переговоры прошли плодотворно и выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности придадут новый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Кыргызстан является важным партнером Словакии в регионе Центральной Азии. Да, у нас есть исторические корни миссии Интергельпо, которую в Словакии хорошо помнят помнят и высоко ценят, мы э, очень детально прошли весь спектр наших двусторонних отношений и договорились о ряде конкретных мер и конкретных шагов, э, которые мы предпринимаем. Да, будет интенсификация политического диалога, э, в мае месяце будет экономическая миссия, договорились о ключевых документах, которые мы э, сосредоточимся на то, чтобы их подготовить и, и, и, и подписать. Помимо вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня кыргызско отношений в рамках взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, стороны также подробно обсудили вопросы взаимодействия Кыргызстана с ОБСЕ и выразили намерение в укреплении сотрудничества. Все стороны, все участники с большим удовольствием констатировали огромный вклад ОБСЕ в устойчивое развития Кыргызской республики, в развитии наших ключевых направлений это и избирательное право. Это и вопросы укрепления безопасности. Это и экономическая корзина, и экологическая корзина. Мирослав Лайчик также сообщил, что в рамках председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году организации определены три ключевых направления. Это предотвращение конфликтов, безопасное будущее и эффективное многостороннее сотрудничество. При этом он отметил, что Кыргызстан и ОБСЕ за 20 лет успешного сотрудничества и партнерства достигли конкретных результатов. Центральная Азия имеет стратегическое значение для безопасности в Европе, и цель визита – познакомиться с активностями и результатами сотрудничества между ОБСЕ и Кыргызской республикой. Мой визит совпадает с празднованием 20-летия этого сотрудничества и 20-летия существования миссии ОБСЕ на территории Кыргызстана». По окончанию брифинга министры иностранных дел Кыргызстана и Словакии подписали совместное заявление. В завершении встречи Ченгаз Дарбеков наградил словацкого коллегу ведомственной медалью за укрепление международного сотрудничества. Тимур Тимиргалеев, Бакал Каязов, ЛТР Бишкек. Информация по урегулированию ситуации на Кыргызско-Таджикской границе была представлена Джигурку Кенишу членами правительства. Во главе с премьер-министром отметили в правительстве и подчеркнули, что считают необоснованным заявление общественного деятеля Камчебека Ташиева о сокрытии содержания протокола по урегулированию ситуации на участке Кыргызско-Таджикской государственной границы Баткенской области. Протокол был подписан 18 марта вице-премьер-министром Джинишем Розаковым и заместителем премьер-министра Таджикистана Азимом Ибрахимом. Он учит интересы двух государств и подразумевает восстановление при, приостановленного на тот момент транспортного сообщения в приграничных районах, а также продолжение строительных работ на автодороге Кокташ-Оксай-Тамдык в, в Аткенском районе. 1 апреля премьер-министр проинспектировал ход строительных работ на местах и посетил села Оксай и Кокташ, где встретился с их жителями и рассказал о результатах достигнутых договоренностей и планах по оказанию поддержки сельчанам. Позже членами правительства, главе главе премьер-министром и на заседании профильного комитета и на заседании Джугурку Кинеша была представлена исчерпывающая информация по регулированию приграничного конфликта, а также мерам поддержки приграничных сел в силу спецификации вопроса и в целях недопущения повторной эскалации конфликта он был рассмотрен на заседании Джугурку Кинеша в закрытом режиме, в ходе которого правительством были даны ответы на все интересующие депутаты вопросы. В нашей стране каждый гражданин вправе открыто высказывать свое мнение по любым актуальным Вопросом, однако в данном случае считаем высказывания Камчебека Ташива совершенно необоснованными. Подчеркнули в правительстве. Курбанбай Искандаров освобожден от должности специального представителя правительства Кыргызской республики по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства согласно поданному заявлению. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр. Кроме того, Кубатбек Рахимов назначен советником премьер-министра. Решение о назначении также подписано главой правительства. За 2018 год промышленными предприятиями Кыргызстана было произведено продукции на сумму более 250,5 миллиардов сомов. Объем производства по сравнению с 2017 годом увеличился на 5,4%. Вклад формирования ВВП со стороны промышленного производства возрос. Обрабатывающее производство, сфера энергетики, легкая промышленность и не только составляет 80% экспорта страны. Какие сферы показали значительный рост в объеме производства? Подробности в репортаже Айтулкун Сулпуевой. Легкая промышленность является одной из прибыльных отраслей, которая вносит существенный вклад в экономику страны, а также создает тысячи рабочих мест. На сегодняшний день в своей отрасли трудится около 300 тысяч граждан. Со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС товары нашего производства нашли место не только в странах Союза, но и в странах Европы. В данном швейном цехе производится бельевой трикотаж, который экспортируется в крупные торговые сети России. Выпуск в день составляет порядка 20-15 тысяч изделий. Здесь обеспечены стабильным заработком и хорошими условиями работы около 200 квалифицированных специалистов швейной отрасли. Важно отметить, что на сегодняшний день швейная продукция занимает третье место в экспорте Кыргызстана. Мы работаем ГОСТом, да, у нас есть отдельная служба качества выделена, вот, контролеры. Каждое изделие э, проходит этот инспекционный контроль, контроль качества. А материалы у нас, э, можно сказать, собственные. У нас есть предприятие наше, тоже предприятие, которое входит в нашу группу компаний. Да, вот. И полотно производится там, на нашем предприятии, на новом оборудовании. Да, и поэтому оно получается очень хорошего качества. Вместе с легкой промышленностью, с хорошими показателями за прошлый год вышла из сферы недропользования Кыргызстана. Удельный вес добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства составил 7,9%. Одной из перспективных отраслей промышленности является горная добыча. Здесь надо необходимо отметить, что... Промышленным предприятиям на сегодняшний день работает 1758 предприятий, конечно, не считая мелких предприятий. Они э, обеспечивают практически 80% экспорта нашего. Если э, рассмотреть по отраслям, один из перспективных и, э, сами знаете, один из приоритетных наших отраслей – это горная добыча. Здесь, кроме золота, у нас есть очень многие э, месторождения, это месторождения редких земельных металлов, которые в э, последние годы очень спрос на них очень в мире э, возросла. Увеличению объема производства промышленного товара послужило открытие новых предприятий и интенсивная работа по укреплению сотрудничества в международном направлении. На сегодняшний день совместно с российской стороной создана рабочая группа по промышленной кооперации. Работа по созданию новых предприятий ведется и с Белорусским министерством промышленности. Кроме того, в скором времени планируется возрождение старых предприятий и открытие нового завода по производству трансформаторов. Премьер-министр страны поставил перед нами большие задачи, в том числе это обеспечить энергетику продукции, которая произведена в Таргызской республике, это сборочное производство счетчиков, это завод по производству трансформаторов, завод по производству кабельной продукции, проводов и так далее. Мы сегодня где-то около больше 10 заводов мы готовы до конца этого года открыть. Но Работа только не ведется в части открытых новых заводов, работа проводится и в части простающих заводов. Отметим, за 2018 год промышленными предприятиями Кыргызстана было произведено продукцию на общую сумму в более чем 250,5 миллиардов сомов. Объем производства по сравнению с 2017 годом увеличился на 5,4%. Вклад формирования ВВП со стороны промышленного производства оценивается на уровне процента. Удельный вес промышленности в структуре производства ВВП составил 18,6%. Айтолку Сулпуева, Джанадиля Бубакир Улу, ЛТР, Бишкек. С декабря 2015 года в Кыргызстане начала работать государственная ипотечная компания. За три года, благодаря программе Доступное жилье 2015-20 работники бюджетной сферы получили более 4000 льготных кредитов на приобретение жилья, большая часть из которых была выдана жителям регионов страны. Но помимо предоставления кредитов перед госипотечной компанией стоят еще несколько целей и задач по обеспечению кыргызстанцев доступным жильем. О планах и перспективах развития госипотеки расскажет Мадима, Мадина Низамова. В рамках государственной программы «Доступное жилье 2015-2020» более 16 тысяч кыргызстанцев смогли получить льготные кредиты на приобретение собственного жилья, в их числе и Гульбарчин Кудайкулова. Она давно мечтала переехать из съемной квартиры в свою собственную, но накопить необходимую сумму для покупки не получалось. Когда специалист узнала о программе, то сразу начала оформлять пакет документов. Я узнала, что правительство помогает государственным служащим приобрести жилье в кредит, решила попробовать. В ноябре прошлого года я сдала на рассмотрение все необходимые документы. В марте этого года мне дали согласие на ипотеку. Я приобрела трехкомнатную квартиру. По данным государственной ипотечной компании, с 2015 года было выдано 4078 ипотечных кредитов на общую сумму более 4 миллиардов 7 миллионов сомов. Председатель ГИК Бактыбек Шамкеев отмечает, что за три прошедших года данная социальная программа начала доказывать свою эффективность. В целом до 2020 года планируется обеспечить жильем 8 тысяч семей. Раньше, когда вот принимались жилищные программы, 2002 года э, правительство, они были выполнены на 0,6%. Э, вторая программа 2008 года была выполнена всего на 0,8%. Все это связано из-за того, что не было постоянных институтов, которые бы аккумулировали деньги, и их э, систему жилищного финансирования бы э, полноценно бы запускали на долгосрочной основе. Но таким образом, за три года ГИК выполнил эти функции, как центральное звено по исполнению программы «Доступное жилье 2015-2020» на сегодняшний день мы имеем вот такие вот результаты. Поскольку желающих получить госипотеку становится все больше, президент Сорунбай Дженбеков поставил перед руководством ГИК задачи по привлечению дополнительных инвестиций. Глава государства отметил необходимость активизации работы по всем направлениям. Как сообщил Бактыбек Шамкеев, в настоящее время компания проводит переговоры с различными международными донорами по финансированию проектов ГИК, уже достигнутые первые договоренности с немецким банком кфдб Реальные ресурсы уже будут поступать по проекту КАРД. У нас на 20 миллионов в целом соглашение уже будет подписана вторая фаза в ближайшее время. С Азиатским банком развития, со Всемирным банком развития мы также ведем переговоры. В мае месяце приедет миссия АБР для того, чтобы провести оценку нашей компании. И после положительной оценки они ее начнут, начнут готовить концепцию проекта по жилищному финансированию. Ежегодно правительство страны выделяло для гос ипотеки 500 миллионов сомов. Еще один миллиард сомов ГИК совместно с Министерством финансов изыскивала через дополнительные источники. Таким образом, общая сумма финансирования доводилась до полутора миллиарда сомов. По словам Бактыбека Шамкеева, начиная с этого года, финансирование из бюджета возрастет. Планируется, что в три раза. На сегодняшний день нам в этом году заложено 500 миллионов, но уже есть договоренность с правительством, что будем работать над тем, чтобы у нас еще были выделены дополнительные ресурсы, чтобы как минимум полтора миллиарда сомов было как бюджетное судо, поскольку это судо идет только для финансирования бюджетников. Те ресурсы, которые мы со стороны берем, они будут уже направлены для всех категорий граждан. По сравнению с условиями ипотечного кредитования в коммерческих банках страны, процентная ставка кредита программы «Доступное жилье» считается сравнительно низкой. Большим плюсом стало и то, что ГИК предусмотрела ее ежегодное понижение. Если в 2015 году ипотека выдавалась под 12-14% годовых, то в этом году под 7-9%. процентов. Турдубай Улу Ильязбек благодаря госипотеке приобрел дом и как раз по поснижен. Ставки. <говорит> Это очень хорошо, что проценты снижены. Можно рассчитать свою зарплату и выплачивать необходимую сумму. Недавно президент принял главу госипотеки и поручил ему привлекать зарубежные инвестиции, чтобы еще больше снизить годовые проценты. На мой взгляд, это пример, как создаются хорошие условия для наших граждан. Я поддерживаю то, что в скором времени можно будет выкупать собственное жилье и съемные квартиры. созданием собственного жилищного фонда за счет строительства жилья эконом-класса в регионах – Первый пилотный проект был запущен в городе Нарын в сентябре прошлого года. Здесь строится пятиэтажный 60-квартирный жилой дом. В дальнейшем планируется продолжить строительство подобного жилья в Баткене, Джалалабаде, Нарыне, Токмоке, Таласе и Караколе. Мадина Низамова, Кайнар Урмонов. Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек. Уже несколько недель продолжаются дорожно-ремонтные работы в Высокотинском районе, но это не единственный участок, где будут задействованы силы подрядных организаций. Все работы проводятся для улучшения качества дорожного покрытия и налаживания дорожной инфраструктуры страны. В данном районе дороги были разбиты многотонными грузовиками. Тему продолжит Кубатку в Дорога села 1 мая в Высокотинском районе скоро будет приведена в полный порядок. Средства на ее ремонт были выделены из государственного бюджета, но это не единственный участок, где пройдет основательный ремонт дорожного покрытия. Дороги были сильно испорчены за счет больших грузных автомашин. На этой территории расположены карьеры, самосвалы в непрерывном потоке ездят по этой трассе. Наша задача быстро, а самое главное качественно закончить работы. Сделать все нужно за два месяца. Около 12 единиц техники задействованы в работе. В этом году в Исокотинском районе на участке ДЭО-43 планируется отремонтировать 4 километра дороги. Из государственного бюджета было выделено 40 миллионов сомов. Улучшение инфраструктуры страны непосредственно говорит о ее развитии. В этом плане одним из важных компонентов является строительство и реконструкция дорог. Из года в год в этой отрасли работы усиливаются, говорят специалисты. «В год развития регионов и цифровизации приоритетом является улучшение дорожной сети в регионах. В частности, в Высокотинском районе есть вся нужная техника и оборудование. Думаю, мы вложимся в сроки, и водители уже через два месяца будут ездить по новой дороге». Местные власти и дорожники должны взаимодействовать друг с другом и делать то, что нужно регионам, отметил председатель общественного совета Талант Садахбаев. Осмотрев трассу, он дал свои рекомендации для своевременного и качественного ремонта дорог. Министерство транспорта вот, э, ремонт одного километра э, показывает нам, как. Мы, например, тоже свое предложение вносим, что как удешевить и за место одного километра отсыпать два километра. Соответственно, мы вот сейчас с проектировщиками тоже разговаривали, чтобы здесь и конструкцию чуть изменить, дорожную конструкцию. Соответственно, и разговаривать с местными властями о том, что здесь возят гравий. Соответственно, надо с Кореевым разговаривать, чтобы они хотя бы бесплатно отпускали гравий. Реконструкция дорог в Высокотинском районе и в городе Кант будет длиться три месяца. Ведомстве отмечают, что в вопросе ремонта Минтранс будет работать открыто и максимально учитывать мнение и предложения горожан. Кубат Чуйская область. Сегодня в Первомайском районном суде прошел процесс по делу об аварии на столичной теплоэлектроцентрале. После изучения дополнительных видеоматериалов суд завершил исследование материалов уголовного дела. У одного из обвиняемых на процессе не явился адвокат. Без него он ходатайствовать отказывается. В связи с этим судья перенес процесс на будущий четверг. Также судья Каипов сообщил, что в четверг начнутся прения сторон. Напомню, авария на тест Бишкека 26 января прошлого года произошла из-за того, что один из насосов не дал необходимого объема воды, и это повлекло другим мелкие поломки В результате значительного снижения температурного режима теплоснабжения в дни понижения температуры воздуха большая часть Бишкека осталась без тепла. Генеральной прокуратурой на основании обращения премьер-министра было возбуждено уголовное дело. Обвиняются бывший руководитель национергохолдинга Абек Калиев, исполнительный директор группы управления модернизации тест Бишкека, акционерное общество электрические станции Тимирлан Бримкулов, экс-председатель электрических станций УЗАК Кадырбаев, зампредседатель электрических станций Бердибе буркоев экс-директор теплоэнергоцентрали Умуркул Улу Нурлан, главный инженер Нургазы Курманбеков, зам главы Национального холдинга Нурлан Садыков. Сегодня рядом СМИ опубликовано политическое заявление Сапары Исакова относительно аварии на ТЭС Бишкека и реализации проекта ее модернизации, возбужденных по данным фактам уголовных дел. В своем заявлении Исаков указывает о своей невиновности и пытается выдать обоснованно предъявленные обвинения за преследование по политическим мотивам. В Генеральной прокуратуре отреагировали на данное заявление и отметили, что в целях искажения общественного мнения и дискредитации правоохранительных органов он выдает как одно целое уголовное дело, возбужденное по фактам аварии на ТЭС бишкек в январе 2018 года и коррупции при реализации проекта ее модернизации. Уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ Бишкека послужило толчком к выявлению факта вопиющей коррупции в энергетическом секторе страны. В ходе расследования данного уголовного дела получены основания к возбуждению уголовного дела по коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека, во главе которой стоял пары Исаков. В ходе следствия в Акционерном обществе электрические станции были изъяты документы, утверждающие факт того, что в 2009-2010 годах под эгидой Всемирного банка Акционерного общества электрические станции, Министерством энергетики и далее Цари было подготовлено Техническое задание и предварительное ТО проекта «Модернизация тест Бишкека» на сумму 150 миллионов долларов. Источником финансирования был определен Всемирный банк и частично бюджет республики. По этой причине данный проект был заложен в документ «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской республики» до 2017 года, утвержденный указом президента в 2013 году. Сумма реализации данного проекта в размере 150 миллионов долларов США со сроком до 2017 года. Однако в дальнейшем реализация проекта модернизации ТЭС Бишкека обошлась в 386 миллионов долларов США. При этом предложение ТИБЕ в кратчайшие сроки прошло все процедуры согласования под покровительством и давлением со стороны администрации президента в лице Сапара Исакова. Если учесть, что компания ТИБЕ в 2009 году предлагала реализовать проект модернизации ТЭС Бишкека за 200 миллионов долларов США, но ее предложение было отклонено электрическими станциями, как завышенное в сравнении с альтернативным проектом стоимостью 150 миллионов долларов, а также то обстоятельство, что из 380 Миллионов долларов не были выплачены ни одного цента налогов и других платежей в бюджет государства, то и без международного аудита и экспертизы видно, что цена модернизации намного завышена в пользу подрядчика. Согласно заключению комплексной судебно-строительной и технической экспертизы, в результате коррупционных действий с опарой Сакова, других должностных и отдельных лиц, интересам Кыргызской республики причинен ущерб на сумму 5 миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два сома. Или 111 миллионов двести пятьдесят. 2797 долларов США. Доводы Сапара Исакова о том, что модернизированная часть ТЭЦ спасла город от катастрофы после аварии, также не выдерживают никакой критики. Мощность новых энергоблоков составляет 300 мегаватт и 300 гигакалорий час тепла. Тогда как до модернизации ТЭЦ Бишкека генерировала 666 мегаватт и 1443 гигакалории час тепла. Таким образом, новые энергоблоки никаким образом не могли заменить функции старой части ТЭС и основной их задачей является снять частичной нагрузки со старой части теплоэлектроцентрали, где оборудование изношено. До аварии, после ее ликвидации, вся нагрузка по выработке тепла и электроэнергии лежит на старой части ТЭЦ. Новые агрегаты вне ОЗП не функционируют и простаивают 6 месяцев в году. Более того, в отопительный период работает только один энергоблок и второй находится в резерве. Действительно, оборудование ТЭЦ изношено в определенной степени. Однако утверждение о том, что модернизированная часть может взять на себя функции по обеспечению города теплом и электроэнергии не соответствует действительности. Как было указано выше, до модернизации тест Бишкека генерировало 1443 гигакалорий час, а новые энергоблоки – 300 гигакалорий час. При этом в результате модернизации демонтажа старого оборудования и установки нового выработка электроэнергии увеличилась на 146 мегаватт, а выработка тепла уменьшилась на 200 гигакалорий час. Следует отметить, что сапары Исаков, занимая должности заведующего отделом внешней политики аппарата президента в ранге заместителя руководителя аппарата президента, фактически узурпировал полномочия правительства единолично курировал реализацию дорогостоящих нацпроектов, проводимых на заемные средства, по которым государству нанесен многомиллионный ущерб. В результате коррупционных действий Сапара Саковой и других должностных лиц и отсутствие должного контроля за реализацией проекта реконструкции подрома в селе Бактуду-Лунту к проведению вторых всемирных игр кочевников, государству причинен ущерб на общую сумму 144 миллиона 52 03. Сомка. Аналогичные действия Сапары Исакова по проекту реконструкции Государственного исторического музея нанесли ущерб государству в размере 111 миллионов 690 тысяч 800 сомов. По указанным фактам Сапары Саков и другие должностные лица были привлечены к ответственности по статье 319 коррупция Уголовного кодекса. Следствие ГКНБ по делу окончено. В настоящее время проводится ознакомление фигурантов дела с его материалами. В соответствии со статьей 93 Конституции правосудие осуществляется только судом и только суд правомочен принимать решение о виновности или невиновности лица в совершении преступления. В ходе судебного рассмотрения сторонами на принципах равноправия и состязательности процесса приводятся доводы обвинения и защиты. Учащиеся школ-интернатов получат возможность пройти специальные тренинги по профессиональной ориентации Проект «Караван карьеры» будет реализован в семи учебных заведениях страны. Цель проекта – повышение осведомленности молодежи о роли образования и предоставление возможности осознанного выбора будущей профессии. «Караван карьеры» организован в рамках программы Европейского союза по бюджетной поддержке образовательного сектора. Психологи проведут сессию-практикум по определению психотип, учеников и подходящих каждому из них профессии. Мы постарались охватить школы с особым статусом. Это школы-интернаты, где обучаются наши дети, имеющие ну, определенные трудности в этой жизни это дети без э, оставшиеся без попечения родителей дети с ограниченными возможностями здоровья чтобы как-то оказать им поддержку в выборе своего пути в этой жизни в выборе профессии к этому сейчас это все новости всего вам доброго до свидания